Дорогие друзья, да благословит вас все Господь. Сейчас подходит праздник 8 апреля. Я хочу поздравить весь цыганский народ с тем, что как бы ни происходило в жизни нашей, как бы ни было тяжело, Бог дал нам жизнь. Бог вывел нас из этого. Бог вывел нас из этой погубной стороны, в которой мы были. И сегодня хочет нас благословить. И Слово Божие говорит, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дорогие мои. Пусть вас благословит Господь. Идите за Господом. Сегодня открытые двери церкви. Приходите, будем вместе славить Бога. Вместе будем воздавать Ему за Его правду, за Его любовь и за то, что Он любит каждого из нас. Знайте о Боге, думайте об этом. И думайте о своей жизни. Аминь.